Еще раз хочу повторить, что я очень рада, что за одним круглым столом в Калмыкии, может быть, впервые собрались представители различных фракций в Народном Хурале, представители трех фракций, и они нашли общий язык. На самом деле хотелось бы, чтобы такие круглые столы у нас проводились чаще. К сожалению, площадка Народного хурала не подходит для таких дискуссий, потому что, как я уже сказала, спикер Народного хурала любит затыкать рты и не давать, и отключать микрофоны. Я считаю, что в республике сейчас уже зародилось и нарастает движение которое должно вылиться и, позитивный, и дать позитивный результат. Позитивным результатом, конечно же, будет отставка главы республики Бату Сергеевича Хасикова со всей его команды. Еще на дебатах в прошлом году во время выборов главы республики я говорила, что с приходом Хасикова у нас возродится Орловщина. Так оно и произошло. Что с приходом Хасикова сенатором от Калмыкии станет Орлов. Так оно и произошло. Многое о чем я говорила, что республике будет введено внешнее управление. Так оно и произошло. Сегодня на ключевых позициях, а именно глава правительства республики Калмыкия, глава администрации столицы республики сидят в аряге. В республике фактически введено внешнее управление. Пора республику вернуть в родные пенаты. У нас есть свои кадры, у нас есть люди, болеющие душой за родную калмыки. И республике пора вставать с колен. Для этого, конечно же, нужна вот сегодня несколько раз прозвучало это слово консолидация. Консолидация всех сил, независимо от партийной принадлежности, независимо от того, к какой общественной организации человек относится. Мы все должны сегодня работать именно на объединение всех здоровых сил республики для того, чтобы поменять ситуацию. Ту ситуацию, которая сложилась сегодня, а именно чрезвычайную ситуацию в республике Калмыкия. Я хотела бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание и московские власти. Чтобы все это не обсуждалось только внутри республики. Чтобы вышло за пределы республики. Чтобы московские власти обратили внимание на то, что происходит в республике. И помогли нам с обновлением. Ну, я, во-первых, хочу организаторов Круга Сала поблагодарить. За прошедшее мероприятие, хочу сказать одно. То, что сейчас творится в Республике Калмыкия, мы сегодня сделали ряд выводов, и хочу отметить, что фракция там, честь партии Российской Федерации Народных Уралей с этим не согласна. И мы постараемся вместе с вами, вместе с гражданским обществом, здесь прозвучало о том, что идет с консолидацией. Я бы хотел бы к разговору пригласить, как сегодня отметили мои коллеги, не только политические партии, но наших уважаемых авторитетных людей, которые у нас есть, у нас еще в республике, которые знают, как исправлять такие ситуации. Я хочу пригласить и молодежь, которая сегодня является той движущей силой, которым жить на территории республики значит, и двигать ее. Я бы хотел обратиться со своими избирателями, жителями республики Алмыки. Вы нас сильно не ругайте. Почему? Потому что все прекрасно понимают, и мы взрослые люди, то мы зашли в тупик, и в принципе с этого тупика мы можем выйти только вместе с вами. Вместе. А я думаю, у нас есть время еще. И самое главное, у нас гражданское общество созрело, и более того, я хочу сказать, Многие общественные организации, политические партии, сегодня понимают ту ответственность, которая легла на их плечи. Спасибо вам. Напомнить о сходе граждан, который намечен да. по нашей инициативе, по, как, как раз по инициативе людей беспартийных. Все, кто придет, приходите с масками. Если господин Хасиков и его вассалы намерены проводить фестиваль, мы Почему бы на нам не провести сход граждан? Да? Мы придем на фестиваль. Да. Мы придем на сход граждан. И мне вот и очень приятно, что вот здесь вот то, что было написано в моем посте, о том, что нужно в конце концов создавать широкое общественное движение, и не против вот этих господ, не надо. За, за сохранение республики за ее возрождение. Вот. Я думаю, ситуация уже созрела. И вот этот сход граждан, он будет посвящен всему, вообще всему, что происходит в республике, и ковиду, и положению в сельском хозяйстве, положению э, в здравоохранении. И, да, естественно, будут политические вопросы. Поэтому не бойтесь, приходите, и, может быть, это будет как раз тем первым шагом дальнейшей консолидации всех сил.